Итак, всем привет, дамы и господа. Сегодня мы посмотрим, такой, посмотрим и рассмотрим такой танк, как Истри. Итак, это обновление 8.11, еще 8. 8. 9.0 еще до нас не дошло. Итак, а его характеристика. У нас есть отличное орудие БЛ-9. Это топовое орудие ИСа-3. До ИСа-8. Надо. не знаю, сколько надо до него, чтобы перейти к, данный вет... к данному танку, но я знаю, то, что у нас есть довольно бронированная башня, которую апнули в обновлении 8-10. Отличное орудие 122-мм Белл-9, которое устанавливается так, как и на стоковую, и на топовую комплектацию. Что я вам сначала посоветовал бы поставить. Сначала ставим гусеницу. Потом ставим пушку. Потом башню. Потом движок. Потом рацию. Итак, мы в топовой комплектации. И так дальше рассмотрим. Полторы тысячи хп. 53 тонны максимум. 700 лошадок. Очень быстрый танчик. 40 разгоняется спокойно. Отличное бронирование корпуса. Щучий нос, как видите. Так, это у меня шкурки стоят, поэтому не все очень качественно прорисовано. Вот, как ведь щучий нос. Просто не пробиваем, не уязвим танк с расстояния 300 метров. Просто не уязвим. Есть отлично уничтожающая башенка, вот эта вот. В нее стреляешь и пробиваешь, там, 20 миллиметров. Борт у нас, борт башни 100, 172 миллиметра. И под огромными углами тоже, тоже есть шанс не пробить. Так же, как и корму башни. А в, брон а в корпусе у нас здесь 90 мм с фальшбортами, которые тоже не пробиваются. Не стрелять, тем более коммунитивно. И 60 мм в корме. Вот. Остерегайтесь, чтобы вам никто в корму не И Итак, вот как видите, у меня вот стоят уже э, перки. Итак, давайте посмотрим, что у меня стоит. Эти медальки тут. Э э сначала я поставил бы его бросать везде, чтобы увеличить перезарядку и так далее. Потом поставил лампочку что я чувство», чтобы, ну, чтобы знать, когда засветили. А потом ставим у всех членов экипажа в ремонт. Так я немного перепутал у заряжающего умения, поэтому ремонт уже вкачан. Итак, поехали в бой. Мы попали на карту «Песчаная река». Как видите... У нас, хоро... У нас нормальный стаб, и мы в топе, практически. Итак, мы оказались на штурме. Итак, посмотрим. У нас есть Т-34-3, квас, рачины, рачины, рачины, рачок, рачок. Хорошо, я тоже не, не больно статист. Итак, поедем. Как видите, у меня вот тут стоит специальная штука, чтобы знать, сколько у меня миллиметров. Вот если передо мной будет стоять враг, вот я знаю, сколько у меня миллиметров он должен будет пробить. Вот. Танкует он отлично. Вот видите, у нас 340 циферки появляются. Это правдивые циферки. Даже bl э, -10, 10 не пробивает эту броню. Итак, я решаю ехать сейчас на гору в квадраты А0, Б9. Б0. Ехать туда, чтобы, если что, спуститься вниз и расстреляться. Итак, едем. Что у нас со снарядами? Я вожу 17 ББшек и 11 подкалиберных. Почему? Вы спросите, почему я не вожу фугасы? Да потому что... У этого танка фугасы не очень полезны. Тут 68 пробития, и если сбить захват, то это только редко происходит, потому что вы сразу пробиваете. ББшками, все и вся, с пробитием 225. Поэтому я решаю э фугасы не водить. Потому что, если что, зарядил голду с перезарядкой 1247, без досылателя, но сбрасываем. С досылателем 10 секунд там. Итак, что у меня стоит? У меня стоит. Э, я себе вместо маскировки поставлю досылатель, у меня рога будут стоять, сразу говорю. И вот мы засвечиваемся, я это вижу. Потому что к нам прилетает елочка. И мы получаем практически на 500 хп. Итак, я знаю то, что если елку не заберем, то нам капец. Итак, я показываю то, что надо убрать елку И начинаю стоять ждать. Когда её пробуют хоть как-то завести ее чтобы она начала хоть как-то двигаться и так далее вот елочка начинает двигаться я начинаю сразу ждать меня не пугает то что там стоит борщи и прочие вафель трагеры и всё, всякое остальное говно. я решаюсь помочь своему собрату я понимаю то, что еще елка полетит по низу я ее сразу начинаю встречать и ставлю ее на каток и говорю поддержите огнем. и елка убегает с миром я еще на нее тыкаю на мини-карте все елка уехала за свет за свет за свет ушел и начинаем отстреливать нашего злейшего врага под как Т 34 которая нам кинула очень больно и, мне... и я решаю отомстить я решаю сейчас спуститься вниз и попробовать как-то оттанковать с башни свое преимущество 200 миллиметровый и так я вижу там еще прот, который пробивается отлично в щеки ну и я понимаю то что тут много на США и их надо побаиваться немножко так вот на меня он свесился он получил его смотрите настрельнули нам петучи нож нос и не пробили чуть-чуть довернули, и опять же, мол, могут нас не пробить. Итак, Брод начал пугаться, то, что мы сюда подъехали, потому что он понимает, то, что щучий нос, это очень опасно. Только Т-34 этого, как вы видите, не понимает. Нет, понимает. Ну, вот арта пытается нас загасить, и мы начинаем опять реализовывать свою башенку. Итак, я вам выцеливаю башенку командира, чтобы его уничтожить, я вижу то, что там прото убили. И начинаю делать? танковать башню. Стараться танкануть башенкой. И вот, как видите, нам попали в башню, и нас не пробили. Но я понимаю то, что уже можно выкатиться, забрать его и ехать дальше. Итак, я свожусь, свожусь, свожусь, даю дамаг, едем дальше. Перед нами гей Т343 отличный танк про него я может быть расскажу на тестовом сервере побольше чтобы вам было понятно что это такое так едем как вы заметили из 3 ужасно бронированный танк качайте этот танк хороший альфа хорошая на нем надо просто уметь играть на каждом танке надо уметь играть даже на том квасе чтобы вот чтобы тебя не пробил борщ с кумулятивом в борт, когда ты стоишь, это вот тоже надо уметь. Итак, счет 6-4. Остал у нас шанс на победу 44%, но я верю, что мы победим. Итак, едем дальше. Я стараюсь не сливаться, но враги тоже не, не лохи и играют аккуратно. Я думаю, т 34 зачем вот он встал на захват? Сейчас же на него все загрется. Я понимаю, то, что Нача будет отстреливать этого идиота, катающегося, который ездить не должен. Нет, он ездит. Ездит, чтобы подсветиться. Молодец, т -3, 3 Молодец! В таком же духе продолжай. Вот он продолжил в таком же духе и доигрался. Я хочу сейчас убить и сушечку, потому что она будет приносить боль и разлуки. В эту игру. И я, я понимаю то, что надо еще убрать и арту. Я понимаю то, что я его не достаю. Выкатываюсь. Даю шанс. 800! 846 хп проходит по мне. Видите, она попала в верхнюю дюдечку. И так я понимаю. Если я ее сейчас не заберу, мне капец. Я стреляю на удачу и забираю ее. И я ее забираю. Наконец-то. Я понимаю то, что мне нужна помощь. И думаю, да блин, вот, Ису, Ису опять попала в башню и не пробила нас. Башня это читерская, просто читерская. И по нам стреляет борщик, как видите, ББшкой, и он попадает там вот сюда, вот в бронелист. Там у нас находится 70 миллиметров брони. Итак, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем пока.